8000 8500 злотых нетто в месяц. Ваши обязанности: поездки Швейцария, Португалия, Германия, Испания, Италия. Всем привет, дорогие друзья! Если вы смотрите это видео, значит с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк. И работа в Польше требуются водители международники, так называется этот видеоролик, потому что сегодня я Прорекламирую вам долгожданную многими работу водителям международником в Польше, то есть водителям категории CE. В общем, все те из вас, кто заинтересован в этой теме, устраивайтесь поудобнее и поехали. Итак, бесплатная вакансия в Польше, локализация, то есть база находится в Гдыне, требуются водители категории CE, обязанности поездки Дания и Голландия. Наши требования, опыт работы не менее года в перевозках C плюс +E Е по Польше или других странах ЕС. Это обязательное условие. Водительские права C плюс +E, Е, категория C открыта до 10 сентября 2009 года или оформленный в Польше код 95. Чип-карта водителя также нужна. Пунктуальность, исполнительность, желание работать, естественно, тоже необходимо. Мы предлагаем... Привлекательные стабильные условия занятости в солидной компании. 8000-8500 злотых нетто в месяц. Работа по графику. 4 дроп 1. И в Западной Европе строго по тахографу. Своевременная выплата. Современные автомобили Volvo с автоматической коробкой передач. Рефрижератор. Рейсы по Европе только одиночные, без напарника. Проживание предоставляется бесплатно. Помощь в оформлении документов также, естественно, предоставляется бесплатно. Следующая вакансия. Для нашего клиента в Руми, 15 км от Гдыни, требуются водители категории СЕ. Обязанности, поездки Германия, Бельгия и Голландия. Наши требования. Опыт работы не менее года в перевозках CE ⁇ обязательное условие. Водительские права категории C плюс +E. Е. Категория C должна быть открыта до сентября 2009 года, либо должен быть оформленный в Польше код 95 Также чип-карта водителя. Если категория C открыта позже, Работодатель помогает с оформлением отсутствующего кода 95, но за счет работника. Пунктуальность, исполнительное желание работать. Мы предлагаем стабильные условия занятости в солидной компании. 4500-5000 злотых нет при режиме работы понедельник-пятница. Работа по графику понедельник-пятница, суббота-воскресенье в выходные. Есть возможность по договоренности с работодателем работать и в выходные. Мы гарантируем своевременную выплату современные автомобили Volvo и Iveco с автоматической коробкой передач «Штора». Есть возможность месячной стажировки с опытным напарником. Проживание предоставляется бесплатно. Помощь в оформлении документов. Следующая вакансия водителя. Требуются водители для работы в Польше категории CE. Требования. Опыт работы не менее одного года в международных перевозках C плюс +E Е или хотя бы по странам СНГ. Водительские права категории СЕ. Категория C открыта до 10 сентября 2009 года. Это обязательное условие на этой вакансии. Чип-карта водителя также должна быть. АДР. Обязательное условие. Код 95. Польский. Пунктуальность и исполнительное желание работать также обязательны. Ваши обязанности. Поездки. Швейцария, Португалия, Германия, Испания, Италия. Мы предлагаем. Привлекательные стабильные условия занятости в солидной компании. В Западной Европе строго по тахографу. Своевременная выплата зарплаты гарантируется. Есть возможность получить премию. Современные автомобили DAV-5. Возможность обучения в паре в рейсах по Польше. Рейсы по Европе только одиночные без напарника. База фирмы находится в городе Гданьск. Проживание бесплатное. Помощь в оформлении документов предоставляется также бесплатно. Бесплатно делается код 95 в случае, если категория С получена до сентября 2009 года. Размен отбавки зависит от ваших навыков. Дополнительное сведение об оплате. Первый рейс, быть может, несколько рейсов. По Польше это будет 100 злотых в сутки. Первый рейс по Европе 40 евро в сутки. Далее 45 евро в сутки до конца полугодичной визы. Далее после полугода это 50-55 евро в сутки будет ваша зарплата. В общем, хочу еще раз напомнить, что вакансии абсолютно бесплатные, единственное, что будет платно, это приглашение на работу для открытия рабочих виз, которое будет стоить вам 50 злотых, ну и, собственно, поспешите, потому что вакансии горящие. Еще раз хочу напомнить вам уже по сложившейся традиции, что если вы не подписаны на мой канал в Телеграме, обязательно подпишитесь на него, ссылочку на него вы найдете в описании к этому видео, так как на канале в Телеграме я выкладываю все актуальные работы в Польше на любой цвет и вкус, вакансий очень много по всей Польше от самых надежных агентств по трудоустройству. Не забывайте писать комментарии под этим видео, по поводу всего увиденного и услышанного ну и конечно же э, мои номера телефонов вы сейчас видите в нижней части своего экрана там вайбер и ватсап так что по поводу трудоустройства в польше по поводу любых вакансий как для разнорабочих так и для специалистов можете звонить мне по этим номерам телефонов в любое время если не отвечу сразу то пер обязательно перезвоню также пишите и проконсультирую вас Совершенно бесплатно, по любым вопросам, связанным с жизнью и заработком за границей. Ну и конечно же, если вы до сих пор не подписаны на мой канал на YouTube, то подписаться вы на него сможете уже очень скоро, нажав на кружок с моей фотографией, который вскоре появится в верхнем правом от меня в углу вашего экрана. Также не забывайте ставить лайки либо дизлайки под этим видео, в зависимости от того, понравилось ли вам оно. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life. До скорых встреч в Польше, друзья. Пока!